привет! вы на канале nail studio В сегодняшнем видео мы будем делать новый маникюр у нас вот старый посмотрите вот так вот было до тоже вот так у нас ноготки отросли ноготкам у нас практически 4 недели можете посмотреть никаких сколов отслоек, трещин ничего нету сейчас будем приступать к снятию покрытия и далее будем уже наносить новое вот мы уже сняли наше покрытие вот так у нас получилось сейчас мы делаем опил также у нас будет миндальная форма ноготка длину мы оставляем пока что опиливаем вот так вот получается эту ручку мы еще не опиливали мы только сняли и сейчас после опила начнем обрабатывать кутикулу. Вот мы уже сделали опил, обработали кутикулу. Вот так у нас получилось. Сделали форму. Сейчас мы будем приступать к покрытию. Будем наносить бондер и праймер. Сейчас наносим бондер. На каждый ноготок. И после бондера наносим прямую. Ну вот, друзья, мы уже нанесли наше базовое покрытие. Вот такие вот ноготки у нас получились. Смотрите, какая красота, ровненькие, аккуратненькие. Вот такие ноготки. Сейчас мы будем наносить покрытие уже основное завершающее. У нас будет, значит, черный цвет. Это цвет Клео номер 53, черный. Полностью мы наносим черный цвет на все ноготки. И далее у нас уже будет само покрытие называется «Кошачий глаз». Сверху у нас будет покрытие Rox, Это номер 2. С зеленым отливом. Вот, посмотрите, какой красивый оттеночек. Магнитик у нас тоже имеется. Мы будем магнитиком все это собирать. И потом посмотрим, какой у нас получится результат. Так что сейчас приступаем к покрытию черного цвета на всех ноготках. Ну вот мы уже нанесли покрытие черный цвет. Вот посмотрите, как красиво у нас получилось. Очень элегантный цвет. Вот посмотрите, аккуратненько, все ровненько, красиво. Какие у нас блики, посмотрите. Даже так просто красиво оставить черный цвет. Но у нас будет кошачий глаз. Кошачий глаз зеленым цветом. И сейчас мы будем приступать к нанесению покрытия кошачьего глаза. Зеленый оттенок. Ну вот мы уже делаем покрытие кошачий глаз. У нас получается с таким зеленым отливом. Посмотрите, вот мы уже сделали по три ноготка на каждой ручке. Вот как ярко все это блестит. Такой зеленый перелив у нас. Вот посмотрите, как переливается красиво. Сейчас мы будем делать на указательном пальце левой руки. Наносим аккуратно гель-лак. Доводим до кутикулы также цвет. У нас, напоминаю, ROX 0,2 цвет. И сейчас берем магнитик и делаем отлив. Делаем полосочку, собираем все. Собираем и отправляем сушить в лампу. Ну вот мы уже нанесли завершающее покрытие, уже перекрыли топом. У нас глянцевый топ без липкого слоя. Тоже клео. Вот так вот выглядят наши ноготки. Посмотрите, как красиво переливаются. Зеленый оттеночек у нас. Вот как прекрасно смотрится. Вот, можете посмотреть. Смотрите, как красиво кошачий глаз. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, также приходите к нам в нашу студию на маникюр.